Во всей эпохе информация имела огромное значение. В 490 году до н.э. воин Фидипид пробежал больше 42 километров до Афин с вестью о победе греческого войска над персами. В 13 веке монгольский всадник с важным сообщением мог преодолеть за день до 300 километров. В 18 веке тренированный почтовый голубь пролетал 100 километров до получателя всего за час. Все изменилось, когда талантливый русский инженер Павел Львович Шиллинг изобрел электромагнитный телеграф. К концу 19 века были построены тысячи километров телеграфных линий. Всего за несколько часов новости облетали весь мир. Но была одна большая проблема. Без связи оставались корабли. Этим вопросом занялся Александр Степанович Попов. Он представил прибор, который регистрировал электромагнитные волны во время грозы. Доработав его, Попов осуществил первую в истории радиопередачу. Благодаря радио Попова корабли могли поддерживать постоянную связь, находясь на расстоянии сотен километров от берега или друг друга. Стало очевидно, передача сигнала по воздуху имеет огромные перспективы. Примерно в то же время ученые начали исследовать передачу изображения. Серьезный шаг к рождению телевизора сделал русский инженер и экспериментатор Борис Львович Розинг. С помощью первой электронно-лучевой трубки он создал размытое изображение четырех полосок. Но массовое производство ЭЛТ-телевизоров в то время было невозможно. Всего два 3 предприятия на весь мир могли готовить стекло нужного качества и формы. Телевидение пошло по другому пути механическому. Первый механический телевизор представил шотландский инженер Джон Лоу Гиберт система воспроизводила лишь силуэты снимаемых объектов. Такие телевизоры распространились по всему миру. Их даже продавали наборами Soberisam. Настоящая технологическая революция в телевидении произошла благодаря великому русскому инженеру и изобретателю Владимиру Казмичу Зварыкину. Еще студентом он принимал участие в экспериментах Розинга, но после Октябрьской революции и начала Гражданской войны уехал в США. Там Зворыкин усовершенствовал электронную лучевую трубку, а в 1933 году представил свое изобретение — кинескоп. Это был знакомый каждому экран телевизора. Выпуск таких моделей продолжался до 2014 года. Сегодня вся техника работает на основе процессоров. Но как же она появилась? В 1947 году три американских физика, Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Братин, создали первый в мире транзистор. Он мог значительно усиливать и преобразовывать поступающий на него электрический сигнал и был намного компактнее и эффективнее широко применявшихся тогда электронных ламп. Например, самая современная в ту пору вычислительная машина ENIAC, созданная для баллистических расчетов, содержала в себе 17 тысяч электронных ламп и весила 30 тонн. А первый же компьютер на транзисторах весил всего тонну. Но даже такой компьютер компактным не назовешь. Научно-техническое развитие продолжилось, когда ученые Жарес Алферов и Герберт Кремер, независимо друг от друга, разработали теорию полупроводниковых гетероструктур. Они предложили делать транзисторы из разных сплавов металлов, слоенными, как торт. Это позволило делать транзисторы очень маленькими. Благодаря этому сегодня в одном квадратном миллиметре процессора умещается до 130 миллионов транзисторов. За свое открытие Жара Салферов и Герберт Кремер получили Нобелевскую премию по физике, а человечество вступило в информационный век. Передача информации играла важную роль во все времена, и если бы Фидипид жил сегодня, ему было бы достаточно просто написать сообщение.